Всем привет! На связи офицер И сегодня мы вместе с делом сыграем в игру City Battle. Итак, играть я сегодня буду за техника, а он будет за стража, то есть хил и танк. Посмотрим, что из этого получится. Ну а мы погнали! Че, серьезно? Здрасте. Акуф какой-то Акуф. Значит, хил, стрельба. И много чего еще. Еще хил. Причем их три можно поставить, нажимая ешечку. И, и кьюшечка, толчок врага. Так, ну что, погнали захватывать точку. Shift у О, нас... О, прилетел уже. Это Царь телепорт. Ну-ка, ну-ка, сего надо... Ни хрена вот... я из него скосил. Жесть, он вообще какой-то ватный. Все, нет. Да, отлично. Все, захватываем. Перезаряжаюсь. О, отлично. ты иди сюда. Во -во -во, около меня, около меня, около меня. Сейчас возвращаюсь. А, его застанили, отлично. Опа. Ага. яй яй больно ты как? Ой, ой, ой, Опять ой, ой, они ой, тут ой, хрень существует. ставят, да? Сбоят мне систему. Да иди сюда, господи. Непривычно с минигана стрелять. Как-то я не особо привык. В таких шотерах с минигана дубасить. Откуда, откуда, откуда дерьмо? А, понял. Сверху. Я не с той стороны смотрел. Блин, да откуда что там? Да, да блин! Ты, ты жив? Да, я жив. Ага, вижу. Да, ай, ай, гребаная! С... Короче, я просто стою. Уходи, уходи, уходи, уходи, уходи. Ух. А ладно, держись, я попробую. Тебе. Ну я постараюсь держаться, Нет, но Нельзя отсюда это не Это очень сложно, это очень сложно. Ладно, идем. Хотя урона я ввожу просто там дофига и больше. Не иди вперед, не иди вперед. Да, подожди. я жду тебя. Я за мной лучше, я здесь уже. Полетела. Ах ты ж меня оттолкнула. До свидания. Ты хочешь с танком? перестреливаться дурная давай добивай отлично союзник поднял так ух ни хрена ты видел союзник угу. поднял орбитальный удар союзник поднял усилитель Капец. на это что будет полный разнос ай-яй-яй держимся ну только не наш не хочу наш разнос хочу Держи. чтобы у них хиллер ватный на самом деле, он стоит на месте. Mm -hmm. Ай! Я туда Звари, хил он накидал. Закрепал. Так, слушай, нас сканирует диверсант. Где-то он недалеко. В радиусе. Ой, ой у меня перезарядка. Ну вот серьезно, он у меня стреляет просто. Ай-яй-яй. Это капец. Я Он даже ульту не могу толком. Ну, давай, иди сюда. Так. Минус. Опа, вот это вот мне не нравится. Иди, иди сюда, иди сюда. Так. Оу, орбитальный Всё. удар пролетел. Держитесь вдвоем. Я к вам бегу, но я к, я к вам даже наверное не успею. Ай, я не успел его забрать. У меня же есть клевая функция. <связать> Ты видел? Ай, ай, ай, ай. О, минус, оно отличное. Так, тут у меня танк. Вижу. Перезарядочка у меня. Хиллера надо долбить. Давай, тебя к танку. Дурачки ушли. Да-да-да-да-да. Да угомонись ты, наконец. Хе-хе. <связывая> <связывая> так, перезарядочка, Всё. но... Все, победа. Топ-топ-топ, чидохоп. А я спеваю топ-топ-топ, чидохоп. А этот твое. Пойдем полечим. Дело, а то он спевает. Пойдем по домажим. Сзади, сзади, сзади, Мило. Ага, понял, понял, понял. Верхушечка, иди ко мне сюда. О, какой ты мощный. Пока. Мы таких мощных можем? Ух ты улетел, -кал. ой Ой! -ой. О. Спасибо за кил. Бери усилитель. Я не знаю, зачем он мне. Хотя, по идее, да, он мне больше нужен. Так. Сверху. Где он наверху? Ага, -а -а. окей. Да ты задрал. Ой, их тут двое уже. А вот сейчас будет плохо. Штурмовик связки. связке. С бомбистом и это... жопа. Ну, отлично. Еще один, еще один слева. Блин, перезарядка. Ай-яй-яй, Ай вырубили. Убил. Ну, челик тоже взял танк, и смотри. Хм. Слушай, а страж хорошо действует против вот этих вот верхотурных угу. дебилов? Я Чем он не он мне не делаю, при этом. Ага. Отличие? единственное, они теперь взяли такую тему. Они просто стоят на верхотуре и. Оба. Когда надо, С бомба. они просто переезжают, да, я вижу. Ты в курсе, что тебе без шансов? Ой, щиток активирую. Я даже не вижу особого смысла ульту езать. Что, что, что? Блин, перезарядка. Ах ты ж. <смех> Смотри, играешь, а, зараза. Пользуется тем, что он мелкий. Я тебя и так достану, челик. Спрятался. Один снизу бежит. Ой, засосало один, меня. Короче, вообще дал. Ой-ой-ой, вот это плохо. Ужас какой. Да блин, что за фигня? Так. Ай, надо жить. А -а -а, парализовала тебя, да, козел? А что Мысли, такое? Мысли парень а что такое? Да. Видимо. Хотя нет, слушай, нет. Ноль. Не, не, -не мы здесь, здесь. 0 килов. Ай они килл-то сегодня сделать нет? Не, не надо. Не хочу. Так. Пусть продают сухую. Ах ah, ты ж. Блин. Oh! Все, меня убили. Первый килл сделали, yeah. да? Нормально мы. <Fisher> <д ref người> <laughs> <head> <SAS |sl|> Мы в это время 50% их роботов уничтожили, а они один раз только килла умудрились вынести. Так, ну давай, я на открытой местности телепортируйся ко мне. Mm -hmm. Тут у нас челик стоит, так что норм. Ага, внизу. Ой! А тут стеклышко сломалась Че? Ой, блин, я. Куда я покатился? Мне вот вопрос. Меня такой. ракеты заболели. Не, не ракеты. Там еще приземлился челик. Mm. Угу. Ну хорошо. Да, mm. где там челик? Минус. Mm. Перезарядка, блин. Все, Полетел okay. за ним. Полетел за ним наш. так пока на все про все два пила больно опа здрасте до свидания <с <с <с <с я не успел даже толком поздороваться долгит. с ним он сразу сдох Войски. здратуйте пока отлично да сверху. Блин, перезарядка. О. А усилитель. Вот Отлично. Еще я еще усилитель взял. Э -э -э. Ну, кто на меня? Он теперь боится вообще высоты. Минус. Серьезно. Жесть. Ну, ну, челики, ну давайте, мне скучно. Я даже подпрыгнуть не могу. <с> Здрасте. Дреносик. Кстати, меня. от меня не ждали меньшего, ты прикинь. Мне еще сказали, что от меня не ждали меньшего, чем 10 килов подряд. Есть. <с> <с> а что за изичные челики? Ну, как бы, серебряный дивизион что-то хотел. Мы-то бронзовый. Первый. Серьезно? Когда не хватает дамага на дамагах. Хм. Так, я поехал. Опа, здрасте. До свидания. Смотри, он просто сидит там наверху и не вылезает. Вон, я его вижу. Да, я тоже щитом могу прикрыться. у какой он! Гадский. Все сильный. Да? Так, где вы там? А, вы здесь? О, летит один! Мясо пушечное. Блин. Опять попался. Лошара. Где еще? Хоть еще Ну вот один наверху, мы до него просто тупо не доберемся. А, вон он. А, яй-яй, они пытаются меня раздобыть. О, кемперы пришли. А, все уже. Вот такие получились у нас две катки в игре City Battle вместе с Делом. А если вам понравился данный видосик, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, если это еще не сделали, оставьте большой длинный комментарий и прожмите колокольчик. С вами был Фисерк, всем огромное спасибо за внимание и всем пока!